Комсомость на море известен Среди многих других городов Он герой кинофильмов и песен И рассказов, и книг, и стихов Родились мы в ином поколении Симослав И учились на подвигах этих, дикопальцев, моресье посад, каждый след свой оставил на свете, каждый пламенный был, как и кар, будут жить наши дети и внуки, будут снова заводы сильные не See hey. И книги, и стихов. Много лет уже городу стала. С юбилеем желаем тебе, Чтобы слава твоя уношалась,